А зачем блокировали движение цели хотелось бы понять вас ваш посыл выходите на дорогу смелые вы здесь слова не можете сказать ну скажите чтобы люди понимали многие же не знают зачем вы выходите вообще стыдны или боитесь говорить